Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас 33-й уже факт по программированию, то есть вопросы и ответы. Вопросы задаете вы, отвечаю я, пользуюсь своим опытом, который у меня уже больше 25 лет разработки. Я повидал всякое разное и просто делюсь своим... Опытом, отвечая на ваши вопросы, на самом деле мне кажется, что это удобная форма общения. Более того, напоминаю, что вопросы можно задать и в телеграм-канале у нас, и в общем-то и в блоге, форму обратной связи используя при этом. Ну, давайте покажу, какие сегодня вопросы. На самом деле их всего лишь три, но последний вопрос, ну, то есть номер 149, последний на сегодня, он задается достаточно часто, и с течением времени... Ответ на него, на самом деле, для меня не меняется, но доводы я буду приводить уже на основании современных тенденций, которые как бы, присутствуют в программировании, в том числе и в разных языках. Ну, давайте для начала переключимся на первый вопрос. И э, начнем. Вопрос номер 147. Для чего нужны юнит-тесты и что такое метрики? Друзья, давайте попытаюсь, на самом деле, очень просто рассказать, что такое юнит-тесты. Как вы понимаете, разработчик пишет код, и э, вот юнит-тесты собой тоже представляет какой-то код, но очень небольшой, маленький, который проверяет работоспособность другого кода. Другими словами, когда вы, например, получаете профиль пользователя программно, конечно же, потом э, генерируете какой-то шаблон э, сообщения, допустим, для отправки на e-mail. И потом отправляете этот самый e-mail с этим шаблоном для этого пользователя на его адрес. Вот юнит тесты они делятся на куски кода, которые могут проверить, что вы действительно получили. Этот профайл, допустим, по запросу к каким-то параметрам, действительно ли сгенерировался ли правильный шаблон? И действительно ли было ли отправлено e-mail сообщение для этого самого пользователя? И вот чем мельче это юнит-тесты, тем больше они вам могут сказать, ну если вдруг они сломаются. Например, какой-то другой разработчик изменил шаблон, подменил там какие-то параметры. Прогнал юнит-тесты и увидел, что какой-то шаблон не смог подменить там какое-то название какого-то поля. И вот юнит-тесты нужны для того, чтобы контролировать выполнение вот, вот этого вашего кода, который реально делает какие-то бизнес-задачи, бизнес-функции. Это что касается юнит-тестов. Опять же, есть разные фреймворки, есть разные принципы, там, молкинги и так далее. Мы про это пока не говорим, мы просто объясняем, что такое юнит и для чего они нужны. Итак, что такое метрики? Метрики – это тоже код, который написан специальным образом, который позволяет а, просчитывать какие-то ситуации, просчитывать какие-то а, изменения а, в статичных данных, в том числе и в динамичных данных, кстати. А, в общем-то, если говорить другими словами, то метрики, они а, собирают информацию по вашему приложению а, – то есть, давайте на примере, да, вот вы отправили сообщение на e-mail, вы написали код, который собирает метрику, отправка кода, отправка e-mail вот этому самого, на профиль пользователя, на его e-mail, и когда ваше приложение работает на продакшн, то есть уже на реальном приложении, то есть уже в интернете пользователи на него ходят и общаются с ним через клики всякие ваши вот эти метрики, они собираются в определенный набор параметров которые можно вытащить на дашборд не будем вдаваться в подробности но тем не менее, метрики собираются другими собственно говоря, фреймворками, ну например Prometheus, да, вот он умеет опрашивать ваше приложение которое умеет собирать эти метрики и по этим отчетам может рисовать дашборд, например, в графане ну, на самом деле большое количество всяких разных и метрик существует, и сборщиков метрик, и отобрази... отобразителей отобразителей, да, отображателей вот этих метрик, дашбордов другими словами, юнитест работает в коде, то есть они не дают сломанному коду попасть на собственно говоря, продакшн, то есть ну, в реальное пользование, а метрики они работают уже на продакшн, они собирают статистические данные работы системы, они могут измерять время, выполнения там запроса, количество запросов сделан, ну и другие на самом деле варианты которые поддерживаются от фреймворка к фреймворку по-разному, вот я думаю, что я объяснил, что такое юнит-тесты и метрики. Главное сказать, что так или иначе они контролируют качество кода. Ну, если метрики могут еще служить и для, допустим, бизнеса, да, каких-то руководителей, там, менеджеров, там, я не знаю, аналитиков, которые могут смотреть, там, сколько было отправлено профилей пользователей, сколько e-mail было отправлено, там, за прошлый месяц, за текущий месяц. Так и можно сделать такие механические, да, ну, нет, наверное, системные метрики, которые будут читать, э, э, там, Количество миллисекунд там, на отправку, среднее там, времени э, там, неактивности сервера. Ну, то есть, вот, вот такие вот варианты. Так, я думаю, что с этим вопросом э, все понятно. Поехали дальше. Итак, следующий вопрос уже номер 148. С чего начать изучение алгоритмов для младшего разработчика? Ну, я надеюсь, что для вас не будет сюрпризом то, что я сейчас скажу. А я скажу следующее. Я считаю, что младшему разработчику изучение алгоритмов не требуется. Опять же, говорю это на основании своего опыта, потому что, друзья, на самом деле, младшему разработчику нужно изучить синтаксис правила, использование кода, написания, может быть, даже паттерны прочитать, каким-то, может быть, самый распространенный. А вот алгоритмы... Мне кажется, это скучная штука. Почему я так говорю? Во-первых, алгоритмы бывают разные. Они призваны решать определенные задачи. Может показаться очень скучным, если вы выучите 150 миллионов алгоритмов, ну, и там миллион нюансов для их использования, как говорится, придете на работу, а вам этих алгоритмов не дадут. В общем, я точно знаю, что младшему разработчику не дают задач для решения, о которых используются алгоритмы Дают задачи самые простые Чтобы человек вник в проект Чтобы понял, как это работает Что с чем связано Как пройти систему сиди, То есть публикации проекта, изменений Вот точно не для алгоритмов Алгоритмы нужны, когда уже вам будут давать большие задачи Это вы будете в другом немножко ранге я думаю, что это будет чуть выше, чем младшего, то есть средний разработчик, если хотите. И тогда уже можно приступать к изучению алгоритмов. Но и в этом случае сидеть, типа зубрить с утра до вечера эти алгоритмы, я не считаю, что это правильно, потому что э, выучить конкретный алгоритм конкретному заданию – это один вариант. Другое дело знать, какие есть алгоритмы – но при этом не нужно их зубрить там как это применяется тем более в коде или там для разного кода смотрите на моем примере было несколько вариантов решения очень таких достаточно сложных на мой взгляд алгоритмов но суть сводилась к тому что зная C Sharp я точно мог принять решение то есть ну я уже был не младшим разработчиком чуть постарше я принял решение использовать Python да? то есть ну если C Sharp может получать как это называется, питоновский файл, выполнять его, получать результаты, обрабатывать. Ну, так иногда тоже бывает. То есть питон решает некоторые алгоритмы в разы проще и, ну, не сказать быстрее, ну да, наверное, быстрее. То есть, с точки зрения проведения времени над ним, а не с точки выполнения кода. То есть, алгоритмы разные решаются разными программными языками по-разному. И нужно просто понимать, как это может быть работать на одном языке, на другом языке, на третьем. Я не призываю вас, кстати, бросаться и изучать питон. Со временем вам это придет. С точки зрения банальной эрудиции, алгоритму младшему разработчику на первоначальном этапе, на мой взгляд, не требуется. Почему, я уже, наверное, объяснил. Поехали дальше. Итак, вопрос номер 149. На ваш взгляд, какой язык будет наиболее перспективным в будущем? Смотрите, я бы слово перспективным через слэш бы написал модным, да? Потому что тот язык перспективный или модный, вот его сейчас не видите, а я как бы виртуальные кавычки показываю, которые, собственно говоря, за которые платят, да? И надо сказать, что есть языки, которые уже давным-давно есть, порядка, ну, например, США, да, там с 2001 года, по-моему, он идет, а сейчас уже 20 лет, и он только расширяется. Есть некоторые нюансы его там масштабирования, да, его э, добавления функционала в него, то есть, когда он был написан на C++, потом он сам написал. Ну, в общем, ладно, не важно. Смотрите, к этому списку э, перечисленных языков я бы добавил еще Python, и, соответственно, переключаемся на следующий слайд. Я его нашел на... Э, Stack Overflow, это данные за 2021 год. Собственно говоря, что наиболее часто используемые языки с левой стороны, это JavaScript, HTML, Python, SQL, в общем, ничего никуда не девается. Это как было так и модным остается, ну, в силу некоторых ограничений других языков, скажем так. Ну и наиболее часто используемый фреймворк, это React.js. Он, надо сказать, сейчас такой в зависшем состоянии, немножко перестал прям рвать всех в своем списке, jQuery сдает позиции, Express, Angular тоже так, чуть-чуть совсем ну, всего того, что их можно использовать вместе, поэтому как бы этот стег известен. Если говорить про те языки, которые мы, собственно говоря, вернее, звучать в вопросе, то C-Sharp здесь нет. И это понятно. Почему? Потому что здесь фронт-энд разработка. Почему-то люди не думают, что бэкенд на самом деле, на мой взгляд, важнее, опять же, чем фронт потому что один хорошо написанный бэкэнд можно отобразить на разных фронт Ну ладно, это уже лично. Ой. И, собственно говоря, в следующем слайде я вам хочу вот что показать. Если говорить про C-Sharp, опять же, давайте сразу четко скажу, что я выбираю C-Sharp, я выбрал его в 2001 году, при этом до этого я работал и на, в общем-то, на Delphi, да, то есть на Pascal, я работал на Clipper, я писал на PHP, я писал на Lisp, я писал на, там, как его называть, уже даже не помню, как называется, в общем, я перепробовал много языков, и когда вышел C-Sharp... Я понял, что это то, что мне нужно. Почему? Потому что C-Sharp э, является такой солянкой, да, сборной, с разных языков. С чего, ну, с Java, например, взяли управление памятью. Ну, в общем, там, на самом деле, много нюансов при создании языка. То есть, Microsoft достаточно хорошо поработал и придумал этот язык, под который специально выполни... выпустили фреймворк .NET, который называется, и который развивается до сих пор. Более того, он сейчас стал кроссплатформенным. И, ладно, об этом чуть позже. Поехали дальше. Смотрите. Ну, во-первых, 5,6 миллионов .NET разработчиков, ну, естественно, Visual Studio семье так называемой то есть 5 6 миллионов разработчиков это на самом деле очень много то есть комьюнити достаточно большим, больше более того после того как net перешел в некоторые проекты open source их еще количество увеличилось также надо сказать что за последние 2 3 4 года это первый язык первый язык то есть США является находится на первом месте, особенно после того, как появился.NET Core, то есть он стал кросс в частности, версии 5, на самом деле. Ну, предыдущие версии там я обычно говорю, что до третьей версии, в общем-то, нечего делать. И обычно с третьей версии начинается рост. А до третьей версии, ну, в частности, я говорю про Microsoft, да, и MVC также развивался, и Silverlight. Ну, он, конечно, сдох, но не важно. И, собственно говоря, этот язык, то есть C-Sharp, ну, на GitHub э, представлен разными проектами. И вот их количество очень высокую скорость роста. То есть их качество, их количество ну, перерастает в топ-30. То есть на C-Sharp находится вот в этом топ-30 почти все языки, то есть начиная, конечно, с 2017 года, но ну, там мало, что сравнивается на самом деле, то есть разные языки по-разному. Ну ладно, это уже нюансы, поехали дальше. Ну и надо сказать, что в шестой версии комьюнити оно выросло значительно, буквально в семь раз, даже чуть больше. И надо понимать, что пользователей, которые, ну то есть разработчики, да, которые приходят на C# Sharp, а некоторые приходят потому, что им пришлось в какой-то момент времени уйти на другие языки, чтобы писать так, на, на Linux, например, или использовать ну, UI-ный компонент. Ну, и мне, я скажу, тоже доводилось писать э, как это называется? На UI через использование фреймворка React и даже Angular, и Aurelia я попробовал. Ну, то есть э, И только потому, что c невозможно было использовать на фронтенде. Сейчас все меняется. Сейчас я вам скажу, что меняется все настолько и сильно, но перед этим э, давайте вот посмотрим на эту картинку. Смотрите, если говорить про левую сторону, да, то и там TypeScript, JS, React. Это набор навыков, которые вам потребуются для того, чтобы сделать какое-то приложение. И с правой стороны это .NET, C-Sharp и ZAML. Почему ZAML? Чуть позже. А все остальное, обратите внимание, оно, собственно говоря, одинаково. То есть написать на, на TypeScript, или, допустим, React использовал, можно и на Android, на iOS, на Windows, на MacOS. Собственно говоря, на c -Sharp теперь можно тоже это делать. Писать на iOS, на Android, на MacOS, в общем-то. А при этом и, и там, и там используются нативные, да, то есть полностью родные компоненты, механизмы, пайплайны, то есть это не какая-то надстройка, которая пишешь на c она прогоняется через настройку типа Xamarin, да, и превращается в такой якобы псевдо-нативный код. Собственно говоря, расширение сообщества, речь идет о том, что это широко поддерживается сообществом разработчиков, есть компоненты, экстеншены, так называемые, которые работают и на той стороне, и на той стороне, ну то есть и на C-Sharp, и на, вот, допустим, на TypeScript или React. И надо сказать, что Visual Studio Code это и Visual Studio, в частности, 2022, это среда разработки, на которую можно писать и там, и там. Более того, на Visual Studio Code тоже можно писать на.NET и Sharp Examel. То есть, ну вот на TypeScript достаточно сложно писать код для, в редакторе, короче, Visual Studio, который называется. Но тем не менее, в общем, обратите внимание, только верхняя часть отличается от того. Собственно, какие вам навыки нужны. Остальное все соблюдается. Другими словами, сейчас C-Sharp далеко-далеко шагнул вперед в том смысле, что появилась возможность писать на C-Sharp и компоненты, и приложения для UI. Недавно закончилась, ну буквально позавчера, закончилась конференция Microsoft Build 2022, где была представлена такая штука, как мультиплатформ, Apple. Application UI, то есть для .NET То есть, что это такое? Это MyUI Другими словами, которая Позволяет на C-Sharp Писать приложение Которое И управляет разметкой HTML. Но это я так вот сильно Абстрагировался. То есть, UI Вы можете писать И на C-Sharp. То есть, все ограничения Которые были раньше, они Сейчас заканчиваются Ну, My, My UI Он вышел э, как бы в превью и буквально через некоторое время но ну, я думаю к осени он будет уже в релизе э, потому что visual studio выйдет ну хотя она может и через ну ладно неважно в общем эта тенденция ведет к тому что на c можно писать приложение и для Windows и для э, допустим Xbox и для э, что я не знаю там для браузеров в общем и для IoT использовать то есть э, Масштабы применения языка C-Sharp очень широкие, и, собственно говоря, можно знать один язык хорошо, а других постольку поскольку, но нужно определиться вам, именно какой язык. Надо сказать, что вот сейчас на экране вот эти вот компоненты, которые мультиплатформен, они написаны на нативном языке, используя вот эти специальные механизмы нативных средств. На платформе, на которой вы будете писать, вы будете писать код один раз, а использовать, то есть запускать приложение можно будет на разных платформах, на macOS, на, собственно говоря, андроиде, на iOS, в общем, где угодно. И это, на самом деле, очень большой шаг в сторону масштабирования использования вот этого C-Sharp в разных средах. Мультиплатформенная вот разработка MyUI, она пока ну в вот, превью, я уже сказал, что Visual Studio включит э, эту MyUI уже э, в релиз, и сейчас я пока в режиме превью, но тем не менее вы уже можете запустить попробовать, я точно буду снимать по этому штуке видео, мне нравится и надо сказать, что в основе вот этого мая заложен Blazor а в нативную разметку разложен DAPF и мне нравится DAPF в какой-то момент времени я писал тоже и для него и есть ключей, что есть компонентов пачка, просто десятки, если не сотни сторонних разработчиков, в том числе и Community Toolkit, который может использовать MVVM, это просто обалденный паттерн, мне тоже он очень сильно нравится я тоже буду на нем писать во всяком случае, разработка на UI, на C Sharp, она приобретает совершенно другой смысл, совершенно другие масштабы, и качество будет только увеличиваться. Сейчас C Sharp является уже кросс-платформенным. Более того, он теперь не просто кросс платформенный то есть на Linux, на Windows или там MacOS запускать программы, но и кросс-платформен в смысле кросс, как это по-русски так сказать, фронтенд-бэкендовский, то есть можно и там и там и там писать, и даже для IoT, то есть для интернета интернета of things, ну то есть для интернета вещей, то есть для девайсов типа холодильников. В общем, мой выбор очевиден в очередной раз заявляю, что это C# sharp и это просто круто, потому что возможности у него очень много. Все остальные языки так или иначе ну, либо модные, либо востребованные Когда на рынке не хватает одного количества разработчиков Вакансии выстреливают И я бы на вашем месте не гнался бы за вот этими вакансиями И за размерами оплат Потому что это все приходящее и уходящее А c как говорится, вечен. Вот, <laughs> вот как-то так Так, ну и что у меня еще? А, все все, это был третий вопрос. Я вам напоминаю, что нас можно найти в телеграм-канале э, на ваших глазах. Э, можно заскэнировать этот QR-код, собственно. Ну и э, подписывайтесь на канал. Я напоминаю, что я делаю видео не только для YouTube, но и для других, например, Zen или Routube. Хотя Rutub такая спорная вещь, на мой взгляд. Вот, ну, э, поблагодарить можно на сайте klaбонга.net. Там есть раздел благодарности. Если вам помогло то, что я сказал или научил чему-то, было бы неплохо отблагодарить, потому что для создания видео требуется достаточно много времени. Я с вами прощаюсь и пишите правильный код.